Вес слив в чистом виде 1 килограмм. Дальше высыпаем подготовленные сливы в сухую сковороду. Включаем небольшой огонь. Добавляем треть чайной ложки лимонной кислоты. Пол килограмма сахара. Перемешиваем. И доводим содержимое сковороды до кипения. Массу периодически мешаем. Как только варенье закипит, увеличиваем огонь до среднего и жарим сливы 20 минут. При этом снимаем пенку. Диаметр моей сковороды 26 сантиметров. Приготовление варенья в сковороде отличается от варки в любой другой посуде тем, что оно не сбегает и не пригорает, даже если его мешать очень редко. При этом варенье получается более густым и вкусным.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 Переворачиваем на несколько минут, чтобы проверить на предмет подтекания, а затем отправляем на хранение в кладовку или погреб. Из указанного количества продуктов получается 1 литр варенья. Вот и все. Очень вкусное жареное на сковороде сливовое варенье готово. Приятного чаепития! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал.